Шла пора поговорить о новинках, тем более, что каталог получился очень щедрый. Вас ждет большое количество интересных и, я уверена, очень нужных товаров. А мы начинаем с модного взрыва. Итак, 22 марта текущего года в столичном гостином дворе прошел первый кутюрный показ э, от компании Faberlic. Мы ранее принимали участие в показах и приглашали именитых дизайнеров Валентина Юдашкина, Алену Ахмадуллину. А сейчас этот проект был полностью самостоятельным. Получилась сказочная история, автором которой является Андрей Бурматиков и ком его команда дизайнеров. Вдохновением для них служит современная женщина. Умная, интересная, чувственная и тем не менее та, которая ценит традиции. В этой новой коллекции можно было увидеть удивительные сочетания древней истории и современных актуальных принтов и современных актуальных силуэтов. Дорогие друзья, в этой коллекции были продемонстрированы самые изысканные ткани. Это шелковый жаккард, это принты, похожие на узелковое плетение, это вышивка бисером по фатину. Много часов, много тысяч часов кропотливой работы понадобилось для того, чтобы создать все эти произведения искусства вручную. И в российском Павловском посаде, и в индийском Мумбае несколько месяцев мастера трудились над тем, чтобы расшить наши наряды для культурной коллекции Фаберлик. И эта коллекция послужила отправной точкой для того, чтобы в тринадцатом каталоге мы с удовольствием представили для вас новую премьерную коллекцию Faberlic Premium. Итак, я с удовольствием представляю для вас коллекцию Faberlic Premium, И мы с вами посмотрим, какие стильные акценты и дизайнерские находки представлены в этой коллекции. Начнем, пожалуй, с техники сутажной вышивки. Итак, сутажная вышивка – это вышивка специальным шнуром по ткани. И изделия получаются более объемными, более интересными и похожими на драгоценности. Чаще всего сутажная вышивка применяется в трикотажных изделиях. И пришла она к нам из Франции еще около 600 лет назад. Ну а сейчас мы можем увидеть ее и в наших новых моделях коллекции Faberlic Premium. Следующий акцент, о котором хотелось бы сказать, это ткань Деваре. Деваре это особая обработка ткани из французского Деваре вытравливать, выедать. Путем химической обработки на ткани появляется матовое или прозрачное поле, над которым фактически парит изысканный очень легкий рисунок. Этот рисунок похож на витраж или рисунок на стекле. Изделия нежные, воздушные, очень объемные и летящие. Я думаю, что они порадуют модниц в этом сезоне. Следующий принт, о котором хотелось бы сказать, это актуальнейший принт сезона 2019 года. Животные анималистичные принты требуют, требуют к себе определенного внимания, и они в нашей коллекции тоже широко представлены. Та модница, которая знает, как сочетать эти принты, являющиеся акцентными, обязательно сможет составить с ними ультрамодный образ этой осенью. Но для того, чтобы Сделать образ еще более интересным, у нас есть коллекция обуви в глубоких осенних цветах, и вы найдете ее в каталоге номер 13. Это туфли, ботильоны, сапоги, которые обязательно будут дополнением для вашего модного лука. Еще один акцент, на который хочется обратить ваше внимание, это ткань Шанжан. Куртка из ткани Шанжан есть в нашей коллекции. Это ткань Хамелеон. В зависимости от того, под каким углом зрения вы смотрите и как на нее падает цвет, она может менять либо интенсивность, либо э, яркость, либо может быть даже совершенно казаться другого цвета. Сейчас ткань Шанжан в нашей коллекции представлена... Э, в глубоком цвете фуксии, матовый металлик, и вы можете приобрести ее всего за 3999 рублей. А еще к ней можно подобрать аксессуары из нашей коллекции. Следующим акцентом, о котором хочется сказать, это принты на прозрачных тканях. Ягодное платье и принты, которые вы видите на платье и на нашей водолазке, повторяют те узоры, которые были представлены в кутюрной коллекции. Такие вещи, безусловно, станут ярким акцентом и украшением вашего образа. Это принты, которые на грани графики и татуировки. Такую находку дизайнерскую очень высоко оценила Маша Федорова, главный редактор журнала Vogue. Поэтому вы можете порадовать себя приобретением таких изысканных вещей в ваш гардероб. Коллекция Faberlic позаботилась и о наших маленьких красавицах. Конечно, девочки будут абсолютно рады новым, интересным, ярким вещам. И сейчас детская коллекция практически полностью повторяет те тренды, которые звучат и в коллекции для взрослых. Итак, для наших маленьких модниц есть все самые актуальные акценты и дизайнерские находки, которые... Были продемонстрированы и на неделе высокой моды в Москве. Ну а что нужно для того, чтобы порадовать маленькую модницу? Конечно, нужно, чтобы были вещи яркими и очень удобными, а за комфорт могут быть спокойны родителям. И вы знаете, впервые в коллекции Faberlic появляется новая линейка, которая называется Faberlic Size Plus. Это коллекция для женщин весомых достоинств. Естественно, что здесь учтены все нюансы, коллекция сделана с большой любовью, и Андрей Бурматиков говорит о том, что это специальные летящие ткани, что это акценты, которые позволяют вытянуть силуэт, сделать его более легким и стройным. И э, здесь вы найдете акцентные э, дизайнерские находки и контрастные вставки. Я думаю, что такая коллекция до 60 размера обязательно будет э, востребована нашими покупателями. Еще одна новинка, о которой хочется сказать, это колготки с рисунком. Итак, в нашей коллекции появляются колготки с анималистичным принтом, с милым горохом и с гусиной лапкой Пьеде Пуль, которая считается признаком элегантности. Побалуйте себя, сделайте акцент, и, естественно, этот акцент будет очень интересным в вашем образе. Еще одна находка, о которой хочется сказать, это обувь спортивной коллекции. Это очень легкие кроссовки Ultra и Line, а также кеды, которые вы сможете приобрести в нашем каталоге за 1699 рублей.